16-18 лет и соперник Евгения еще не достиг 16-летнего возраста, но по годам они в одной возрастной категории, поэтому особыми аплодисментами хотелось бы обоих спортсменов отмерить. Я думаю мы их увидим еще на более серьезных аренах. Красный Ура, Евгений,